Mm. <music>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 актуальные для многих стран. Все эти вопросы из года в год поднимаются на страницах журнала Казанского Федерального Университета «Образование и саморазвития. Журнал Казанского Федерального Университета «Образование и саморазвития является одним из 25 журналов, которые входят в базу данных Скопус.